сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы почитал, И людям из кувшина без обмана Желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, И место есть для чуда не у всех, То завистью, враждой подперта дверца, То жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль, И безысходность вот беда. И Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался им счастье в сердце бережно вливал, а люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать и всех вокруг в утрате обвиняли, забыв самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин на волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, Огромный ящик с просьбами у ног, А рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог.